То есть пакостить не нужно, потому что результат потом будет плачевным и чреватый. Угу. Ну, конечно, пакостить – это всегда нехорошо. Это, естественно, негатив и карма, и тьма. Мы же говорим с вами о свете, о позитиве, о помощи людям. Инесса, расскажите, пожалуйста, какие-нибудь хорошие ритуалы. Вот если, например, ребенок испугался и начинает всего бояться. Что бы вы порекомендовали в таком случае? Таким образом, вообще, э, желательно, конечно, со слугом, если работать, то нужно обязательно обращаться к мастеру, потому что ну, разнообразные есть вот, именно ритуалы, которые, есть ритуалы, которые на губ, как говорится, отчитываются, есть ритуалы на, э, на домашнее яйцо откатывается, есть ритуалы, которые выливаются воском. Да, в домашних условиях это, ну, оно можно сделать, но нет, то есть нет силы, как говорится, мастера. Ну, а что бы Вы именно порекомендовали? Значит, по испугу, конечно, желательно в первую очередь вот именно есть, ну, найти, как говорится, есть молитвы от сглаза, есть желательно... В первую очередь вот именно есть, ну, найти, как говорится, есть э, молитвы от сглаза, есть вот именно завыры от сглаза, чисто почитать. Но в первую очередь, когда э, нужно вот это читать, надо э, почитать обязательно молитву, символ веры, отче так, наш, так. отче наш, Бога, и потом вот именно от испуга, ну, то есть как бы заговор или там молитва. Обязательно прочитать «Богородица, Дева, радуйся». Обязательно, обязательно. до «Да воскреснет Бог» три раза прочитать. Так, «Богородица, Дева, радуйся» и «Любовь» именно от испуга, э, заговора. То есть, ну, то есть, как бы их много достаточно, там, к примеру, там переполох, переполох, выйдет за порог. То есть вот такого плана можно, или как плюс еще как испуга, ну, то есть оно берется как испуга, как из глаза. Там уроки, уроки, ветряные, водяные. Ну, то есть и так далее. То есть вот такого, таким образом. Ну, если надо, я в принципе снова это вам скажу, но я думаю, что можно, в принципе, забить, загуглить и. В принципе, забить звучит крайне интересно. Забивать мы не будем, мы все-таки, наверное, будем рекомендовать нашим уважаемым специалистам с такими моментами обращаться э, к специалистам, вот Таким, как вы и Несса, я еще хочу помнить, что... В нашем абсолютно прямом эфире звучит радиостанция Сан-Гейтс, передача Терра Инкогнита, телефон нашего прямого эфира 847-226-9956, 847-226-9956, и у нас в гостях замечательная Мака Экстрасенс Инесса из Стольного Града, Минска. Инесса, хотелось бы... Давай да. еще вот сказать, потому что когда если будут в домашних условиях делать, то есть вот именно чтобы с чередованием вот именно давали э, как бы в три этапа вот именно нужно да, на убывающей уме. это обязательно, потому что ну и будут чистить никому про это ничего не поняла, ничего не давать Ребенка тоже нужно сбрызгивать, ну то есть кроме того, что они дают попить, так да, вот будут давать их э, пить. И ребенка можно вот именно этой наговоренной водой вот именно тоже забрызгивать. Mm -hmm. То есть это можно просто как отчетку сделать, можно наговорить на воду, чтобы это тоже узнали. Я еще хотела тоже, ну, как бы по ритуалам сказать, если mm -hmm. даже кто-то будет вот именно что-то, какие-то ритуалы делать, да, в первую очередь, я думаю, что м -м, много кто знает, про ритуалы то что делается ни в коем случае нельзя говорить потом нельзя что э нельзя говорить рассказывать про то что вот именно ну человек что-то делает потом ни в коем случае нельзя давать из дома да если свечку зажигать то только желательно конечно зажигать ее спичками э -э потом э -э еще как бы значит спиртное ни в коем случае как бы не употреблять это тоже обязательно, если Перед делается какой-то. Да? А? Перед заговором? Нет, потом. Потому что заговоры они разные. Они делаются нам, ну, на много времени. Ну, то есть, как бы там на неделю, на месяц. И когда делать вот этот ритуал нужно ни в коем случае, то есть, чтобы никто не отвлекал. То есть, чтобы в доме не было там собаки, телефон не звонил. Ну, то есть, таким образом. Имеется